Ну, я все равно запишу. Я уже целый год не могу добиться. Следственный комитет, прокуратура, областная. Октябрьская Девять раз в администрации президента писал, тоже писал. Там частично, чистый правды там не писали. Там не гали, там Сачкова и... Ну, не, там, изменить, ты, ну, ну да, да, да что, боятся, что в сухо. везде в интернет, выкладываю все. Приставы до сих пор название когда сейчас на дню. Делаю пробку, алло, молчок вырубается. И мне и ей назвали, потому что пишем и с ней вдвоем смотрим. В чем-то этот <сосмотра> вопрос получается, у вас супруга отказалась? Она бросила детей, 3 июня убежала, написала бумажку. А приставы от меня не отстают. А просто не отстают? Выложили в базе 200 тысяч, чтобы я не мог ее решить родительских прав. Там в капитал. Хотя, да, Сачкова вернулась 9 февраля, она мне сказала, что хотели Андрюху продать. Я сам ездил, утаскивал с матерью, там, с Любой свидетель, с подружкой. Я думаю, что там торгуют, но доказать я это не могу никак. Они отписываются везде в МВД, что капитал тут ни при чем. Я все прошел, все, следственные комитеты, МВД, никто ничего не делает. Уже пошел по дебутатам, думаю, не знаю, что делать. Долгое время, сколько? Скажем, тысячу. У меня даже есть две недели. А сейчас? суда она все документы оставила, кроме паспорта что она решена родительский прав двоих предыдущих детей если я ее и этих решу я половину капитала могу забрать только такая причина что они не дают ее решить и выложили 200 тысяч Был 21 тысяча была я не думаю я уверен на этом сто процентов я с шишим рассудился они мне не давали видеться с детьми сделал сыну фамилию целый год фамилию ему делал. Да, целый год с так вот все заявления в администрации президента, куда я что писал, девять раз. Я пишу администрации президента, они разводят руками, не знаем, не можем ничего сделать. Только ходит по пять человек мне угрожает. То ли следственный комитет тут замешан, то ли еще кто, я не знаю. С Паски, ходи, ходи. Нет, не Спасский, это же Рязанский тут комиссия. Тебе же органы рязанские угрожали, что заберут детей. Ну да, и заберут, она на отдать им. А на каком основании мать их бросила, детей? Я не решен родительских прав. Почему кому? я должен отдавать по первому приказу а им детей? Зашли, а вы работаете официально, да? Нет, нет я нет. официально сейчас не работаю, я по вахтам езжу. Потому что официально работать я 200 тысяч кому буду платить. Да. Я знаю, что Сачкову сейчас бег ходит, короче, Рязани. в Рязани находится. Я так думаю, что в Рязани... Бухается с какими-то алкашами ходит и детские пропивает карточку, она забрала ее. Знать, не, нам приходила, домой. Прошла не она рвалась, два мужика рвались, пьяный в хлам. Она, Мы вызвали милицию, все а зафиксировали. Она, вот, а карточка у нее сбербанк. А карточка у нее? Ну да. да, карточка у нее, она не решена сейчас родительский прав, но она бросила детей, она целый год не приходит. Приходят какие-то мужики и... Факт того, что она не появляется долгое время. Вот, две сестры со мной да, живут смотрите. в Москве. Вот чтобы доказать факт, что она не появляется, вам mm -hmm. нужно давить на свидетельство. То есть там соседи, кто не появляется, вот, еще кто вы живете там. Например. Ну вот есть у нее то, подруга, да, она свидетель, да. что она не появляется. Вот. Вам нужно, допустим, много. Может быть, когда лучше вот, за одним числом, там, то, что там, не власть, да, mm -hmm. что она что не появлялась, ничего. То есть и вот вам нужно бумаг собрать как можно больше. Вот помимо всего вот этого нового студента, то есть, как там соединиться в процессе, вам нужно доказать факт, чтобы отходить в виду того, что она присутствует, не появляется, не в ничего там. в доме, не в черном. А вот сёстры что-то, они не заинтересованы со стороны а кого-то. У нас, допустим, вот, как сделаем, даже вот если вот, вот, вот новый жилой дом, там подойдут компания. Не я напишу, что мое не моет, не будет рассматриваться. Мы должны найти двух свидетелей, которые не проживают в этом доме, чтобы так, вот этот день не будет рассматриваться. То есть вам нужно, не появляется, то через две недели пишите соседству, что ее не бывает. То есть то, что то, что там как Дети в детский сад не ходят Я их не веду в детский сад Потому что они их заберут Орган заберут Дети нужны не маме, а органам опеки Тут рязанцы замешаны спасские органы опеки. Тихо Дай мне сказать или нет Шишима орган опеки Спаск Рязанский у начатков 25 И Панина инспектор по делам несуществительных Который в администрации спасского района сидит И Рязанский с ними впрягаются за них они все на меня полчились, даже вот я к Валеву на прием ходил, созванивался там, они угрожали мне, помню, типа придут, заберут детей, с МЧС дверь сломают. Без основания, без всего. Ну, бросила мать детей, дайте мне решить спокойно, и все, и я не буду ничего писать. Отстану от всех вас. А меня обложили со всех сторон. И подать на решение. Меня сейчас 3-4 решений подадут и все. И они мне решат. Там ну, тих свои свои законы, свои судьи, все купленные. Тут э, не знаю даже что делать. Я уже все прошел. У меня так столько отписок. Кому показать крышу съедет. Ну, фиксировать это все практически. Каждый это вот, ну, бумаги, а кому это все фиксировать для себя, для... Чтобы Нет, а кто это мне это эти брать? бумаги будет как фиксировать? то ну, что факт ну? то, а. вот, а а? а то есть это будет ну, весь том но -то, -то, еще То есть мы сейчас, получается, ну, с одной стороны, да, то есть с этим. Вот. А вам еще нужно для того, чтобы сказать, что то есть, да, Вы постоянно? Ну, вы снили, они с 9 февраля со мной. Вы вот, а то, что ваша бывшая супруга, отношения с родителями не имеют, что они появляются? И... Вот. Она фактически только тратит деньги, детские, непонятно, То есть, детям она ничего не покупает, никаких подарок, она им не приносит. Продок, она не покупает. То есть она приезжает с детским подсобием, в личной стороне. Вот. Вы в никаком отношении так не принимаете? Мне, как, мне, мне не знаю, ну там... Он подал на Я подал на в Спаске районный суд. Mm -hmm. Мне Симкин, там судья, мировой судья, даже по телефону сказали, типа, отказ а, постановления, типа, отказа что вы хотите ее совсем без элементов поставить. Она уже платит, у нее 700 тысяч, долго ее не осуждают. Она ходит, по спаску бегает. Они решили ее родительский прах. Вот сейчас покажу. Это да, в 2011 году. Еще от предыдущего брака у нее двое детей. Я с ней связался, но уже поздно был Андрюха появился. из Андрюха как раз и впрекся, фамилию ему Решили ее, может, она закодирована, я не знаю, я не видел этих документов. Ну, видно, надо... вот, мы сюда. Я знаю, что она пьет сейчас, видок не у нее такой ну Но доказать я это не смогу, потому что органы опеки будут решать спаски. Решать ее или решить меня. А у меня с ними конфликт идет, война то. Они ее вот так решили, а МВД сколько раз отписывалось, типа у нее все хорошо, хорошие, ну когда дети были там, я писаниной занимался, она мне не давала видеться с детьми, ну в принципе не давали видеться с детьми, должностные лица, органы опеки, приставы, ну короче, тут все полезные, целая куча. Дайте мне ее решить, она и так уже решена. Я еще подавал на определение места жительства, мне не дали выиграть решение ни, ни в какую пользу, ни в ее, ни в мою. Я целый год тоже судился в 2013 году адвокат, она не адвокат оказался продажный И это что хотел -то сказать. -то? Ну видите, пусть тоже вот она тут основание, да, на нашу, почему ее решали, то, что она именно вот не занимается, не содержит виновных родных детям, не наирует соответственно в в то, не, ну основания еще есть, это... если она я хотел подать. Не мне не выдали даже постановление, мне просто не выслали ничего. Но, Либо вам Я вам ее хочу большую часть везде решать везде. на основании того, что она бросила детей. Это тоже решение вот. родительских прав. Я ее пинками не угонял, гонял, она сама ушла на работу и с концами. Она не так, в общем-то, Она не живет, не, Она не Я Это понимаю, просто никто да. у вас лица не будет смотреть свидетели. Я вот, -вот... делал, снимает, уже не будет. Уже будет в первом стороне... Мне ее все равно решать придется, с в да. районном суде. Это По здесь месту здесь. жительства здесь. матери. Факт то, что они сделали не такую репутацию, они не подают уже целый год. Не на определение места жительства не на встречу с детьми, типа я ей если не даю видеть с детьми, то что она целый год не приходит. Потому что они знают, что здесь, в Октябрьском, я ее решу родительский как А им это не надо. Они хотят решить обоих. то, есть у вас получается то, что вы занимаетесь детьми, она она просто уехала на местное неоправление. То есть mm -hmm. нужно подтвердить факт, неоднократно, меня одна отрасльная косили от всех, что вы. Mm -hmm. Этот факт уже... Я уже подтвердил тысячу раз. Я писал в органы опеки, полномоченный по правам человека, Мухина. Свидетели, вот ее уж не подруга со стороны. Она свидетель, что Елены целый год нет уже. Если она, конечно, не испугается, если мне не надо. Они даже работают, они быть. А и еще есть, приставы превышают полномочия. Нет. Я почему 9 раз писал в администрации президента? Ну и помимо этого я еще писал... Куда только не писал? Только паперинку осталось еще написать. 286 статья. Превышение полномочий даже самоуправствова. Они долбились, двери, ломали. Тогда, когда уже Сачкова 9 февраля вернулась вместе с детьми. Сама Нестеринка-дознаватель бегала за мной за 25 тысяч. А сейчас выложили 200 тысяч, когда дети уже со мной и мать их бросила. А 21 тысячу тут отклонил. А, они еще акт под давлением Шамов, этот государственный адвокат, которому вообще доверять нельзя лучше, держаться 51 статьи, блин. Он у меня под, под давлением, они все меня кружили целую кучу на яблочко в дом 5. Я подписал этот акт. 38 тысяч двадцать минут там написали. Отправили в суд в середине декабря звонит. Акт недействительный. Суд его отклонил. Нет состава преступления. Ну кто за вас все, ну кто сейчас судит. Так они давай выкладывают 200 тысяч и до сих пор присылают мне бумажки не дают мне спокойно работать. и вообще... 000, получается, раздавался из 000, да? Нет. Она подавала судебные акт на обоих элементы. Ярослав... То есть это Ярославки и андрехи когда она была в Сачково с детьми в Спаске. До того, как вернуться ко мне 9 февраля с детьми. Жена подала на вас на алименты, чтобы да, вы, что вы не выплачивать алименты. Нет, чтобы я выплачивал судебный приказ. Но я все выплачиваю, у меня все крышки есть, все доказательства. Я приставам это отправил. Ну, Саркисян, Саркисян, там грузинка, романинка, ну, Прибежит, убежит, прибежит, убежит. И мы только прощали ее ради а, ребятишек, ее прощали. Почему она я так конкретно? Она поживет, она убегает. Нет. Потом... Суд кататься 21 мая, тут Почему я пишу? Потому что в 2014 году сама Лена говорила, что меня подставили приставы. Я работал в круизе у нас тут в Рязани. Да. Меня приехали домой, короче, какую-то показали ей, типа сказали участковый. На самом деле это был убойный отдел или по кражам, барсетки, там, в апельсине они... Фирсова 23, 6 кабинет, Сережа такой главный у них. Взяли меня, без... задержали, короче, по беспределу. Ни паспорт, ничего у меня не было с собой. Меня прессовали, надевали пакет на голову, руки заламывали. Я после этого целый год себя приходил. Я писал в Московский Следственный комитет. Они говорят, отказываются мы ничего сделать не можем. Короче, хотели меня закрыть по 158 статьи за какую-то кражу золота, которую вообще в глаза не видел это была работа приставов. И ну, ну, все, они тут и все и повязаны. И я, тут вообще кошмар какой-то. А перед тем, как выложить, мне звонили и угрожали. Даже сейчас вам включу. У меня все сохранено, я все фиксирую. Я уже как адвокат стал сам. Вот и я звоню. Тихо, вот я звонил в прокуратуру. Вроде прокуратуры я звонил. Лушин. А, это, это Сачкова звонит. Где-то я тут звонил сам. Ну, Сачкова звонит то, что ей не отдают исполнитель листы. потом мы написали с ней заявление. Написала, написала. и письменно они Саркисян убрала, а Грушина выложила 200 тысяч. Такая-то такая отводу, отводить, как это, в Ну, отозвать исполнитель да, листы, и... От... отменить уголовное дело, короче, вся такая. А листы ей не отдали. Как Постановление это? ей не выдали о прекращении производства, но производства на самом деле нету никакого. Я в этом уверен на 100%. Так, Блин, запутаешься, вот этот телефон. Прокуратура звоню, они даже не в курсе, чего я звоню. Вроде там Не только Путин написал. Просто учим проверять, делать что-нибудь, собирайтесь. Я буду опять писать в администрации да, президента. И вот Не после этого она убежала. 3 она июня 3 она убежала. Она убежала. сестрах потеряли вот я звонил в мечерку мечерка тоже подставить меня хотела она хотела чтобы 1 декабря пошел к ним Тогда я не улице Тогда ним ними не oui, <share> Или... с ними боюсь выйти, потому что не не буду... Тогда я не буду... Тогда я не буду... Тогда я я не буду... Тогда я не буду... Тогда я не буду... Тогда я не я по буду... Тогда да, она вернулась 9 февраля 2017 -го года. Дворя, а то звала исполнять песни, мы года. Мы 42 -го. мы видим, что она не была, но нужно будет либо потом суде как-то быстро сказать, что она мне mm. либо mm. вот, там, там я дел вот собираю в марте, чтобы завтра писать, что ее сегодня не было, вчера не было, завтра ее не будет они проезжают а страны муниципальных органов да не только ставят палку ставить там кто не претензии там еще Я стал, вот, и в администрации президента и сюда ну, здесь тут даже где вот ковалю сидит его сейчас любимого блин да. там по делам шлетних есть кто-то там занимается на -то, они тоже отписываются типа по их словам типа все бабы Нормальные, а мужики типа сволочи, им только элементы и все, а участвовать в воспитании им нельзя. Вот, а получается. А как я через суд это через Паски докажу, мне сейчас подавать вообще запасное? мне надо заставить пристав убрать. А нужно убирать пакет документов, что пакет документов. Но это у меня даже есть... в банк, попробуйте взять распечатку по карте, значит, сам, то есть, деньги снимают сидят такие вот эти. Она же тратит, говорите, мать да? ходила, ей сказали, типа, решение суда какой то там будет, блин, нет. Я... Тогда, тогда это самое ну, то, что вам тогда сделают распечатку, да, просто можете, наверное, в Москве... Не, не распечатка, деньги. а то, чтобы перевести деньги нет, там нет, на нет, карточку, нет. на мой счет. Там даже не самое, знаете, что то есть вы являетесь архоматом, да, mm -hmm. вот у вас приходит детский на карточку. Вот здесь есть бумаги, ну, то, что, ну, что детский приходит на матери на карточку. Что знаете, что он смысл? Вот. Если, допустим, дети живут, ну, в Рязани, да, они, я зарегистрировал на три года здесь, а так они прописаны в Спаске. Она убежала, там прописала их специально. Она убежала там прописала. Если вы возьмете распечатку движения института по карте, да, mm. то там будет видно, их если они снимают. Если они снимаются, допустим... Не, допустим, в Рязани, да? Лить находится постоянно в базе, но. Есть... Ну это там тип, ну, типа, ну доказать факт, что, того, что она что находится стоит... не в Рязане, единомассию. Да, и допустим, не находится, допустим, не там, где деньги, ну, а где-то в другом месте, что деньги снимают. Mm -hmm. Ну а мне как отцу. Это, да, допустим, может быть, там магазин, может быть, там ну, там, будет ну, там, ну, там бар какой-то, там выписать, mm -hmm. какой там, ну, там написано, что, допустим, деньги снят, допустим, там кафе, там алые руки. То есть, допустим, там есть, допустим, детский мир. То есть, деньги, ну, на что потратить детские деньги, да? А если они потратили, допустим, где-то там баре, сколько там, ну, ничего. То есть, на границе, по-моему, есть. Можно, ну, красное-белое, да? Это как раз пойдет, допустим, мою защиту, типа, решит. Ну, вот это надо вам выяснить, в принципе, у детей фамилия моя, я фамилию ему сделаю, все. Это кстати, нужно распечатать, вот, ну, карта такая, номер карты у вас есть. Не, номер карты нет, я даже не знаю. Не, ну они могут по фамилии ее пробить с очковой. Ну попробуйте, у знать. нас есть то, что я мы не с ней не расписывали. Написать заявление к вам. Или заявление мышлописывающего. Прошу вас предоставить, там, типа, номер ну, 15 там, за период, там, с января там, 16-16, ну вот, там, и то есть, нет. По объединению, если вы Mm -hmm. Там даже не дадут, придурок, приду, там даже будет бумага, там вы там за один месяц запрашиваете, и так Ну, то типа, если я подам и, это... и на решение, что-то, ну, как? Да, потом, далее, потом суд уже запросит, там, банк, mm -hmm. ребят, вот там вот обжарились, давайте его запросим. Главное, это вот сдаст его, что там сидеть, есть. все все бумаги, что там не бывает а в там. По это непосредственно, что вы только получить то, там детские вещи. Ну покупаете. ладно, мы соберём, это берем, но да, а это да чеки, купая, не собирая чеки. Ну вот. я не знаю, что то, то что, что получается... Летать-то все равно придется, все равно не честь, позднее. То что, там, визитеры, то что вы uh -hmm. тратите деньги, а то вы карта оплачивать, там, фамилия, карта, ваши деньги, ваши, начинять, uh -huh. а все теоретики, потому что детские вещи, там, еще что Это тоже будет факт, что вы тратите свои деньги на чеки детей, дети в все вот это вот, все в вот куб, потом в суде, они, они кажется, не надо делать даже без нее, то есть, на дуре, там, кто-то уже не важно, там, спаски, просто суд уже не сможет вам отказать, они будут с решать, так, потом уже, а потом уже будут присматривать, там, эти не обоснованно, там, ремень, поперсник, это уже был постный призыв. А вам нужно собрать именно в бумагу все, вот, все вот эти, вот, ну, куйки вот этих вот вещей, подтверждающих, кто-то что будет править. Они с вами живут, они с вами выляют. Да, да. Стопеды сказали, что она не бывает там что она там не появляется. Как мы говорим о он тут, как могли Он не живет там полгода, сидит, что он там не появляется, что там, что факт есть, И То, что вы будете, это правильно. Вам что, для суда, для суда? Ну, у, нас, у нас суд, что он любит? Он любит чем больше бумаг, тем лучше. И вот вам нужно его обеспечить в бумаге. Ну, ведь это опасно. Покупаете... Эти 200 тысяч ведь мы выложили. Как вы думаете, что вы Я выложили? знаю, я потому что совершенно судился. Если, если у него есть да, по оплатам... На Но... 21 тысячу. Но 200 тысяч они выложили не по закону, я это никак не могу добиться. В прокуратуре по барабану, всем по, по барабану. Общем, а вообще кому сейчас вот эти 200 тысяч? Приставы. А у них такая а власть, нет. такие полномочия, они чем хотят, то и выкладывают. А у них есть свои. И название 20 раз на это дню, и мне, и ей. У вас есть самое, хоть постановление, Ничего у меня нету. Вот в Вместе тысяч он забыл. Они были тогда, когда она... А вот, самая главная запись. И они вместе писали. Я вместе с Тачком писал, я тоже писал в администрации президента. У нее было 400 тысяч. Кстати, после амнистии тоже ее тоже право более нарушена она попала под амнистию у нее вообще не было элементов прям моментально буквально за, на следующий день 400 тысяч как мы написали в администрации президента, мне 200 тысяч выложили и ей 200 тысяч выложили потом она убегает после звонка прокурора я не знаю но она не такая как я я тут с ними борюсь или не, или, не? или не надо Звонили, представляете, от октябрьского... Смотрите, может, чей сохранились еще там. Потому что, в этом время, допустим, пишут, там, молотово, там, где-то, еще раз, ну, молотово, то сохранились. допустим, вы с карты оплатите, лучше карты оплатить. У вас, допустим, был чек, и то, что вы с своей картой предложили, как бы, у вас. А в серебанке-то надо, пристать, попробовать, попробовать. Пишите, если они даже откажут, они вам письменно откажут. У вас, чтобы будет плюс, то, что вы там заплатите. Вы куда там... ну, и, то, и, что просили, да. Ну вот. До того, как выложить 200 тысяч, мне названивали. А вот... Андрей, а. Перестал, вот... А вот... А вот... А вот... А вот... А вот... А вот... А с канцелярии суда Октябрьского района, почему я не подаю в суд? Я бы сам подал, я уже выступал, но это правда уголовное дело тут опаснее. Слишком много статей, это не гражданское дело. Я-то судился без адвокатов практически один, и фамилии делал, вот все. У меня нет доверия сюда. Судьи не будут там против них идти приставов. А я не знаю, на кого подавать, на Грушеву, на Стеренко, на Саркисян, на Вожову, на Божеву. Как? Уже... Они прекрасно знают, как я буду действовать, и я знаю, как они будут действовать. Они не будут задавать. Перед тем, как она убежала, меня вызывали орган опеки ее, угрожали, типа, заберем детей. Я говорю, попробуйте, и мать сказал, сказала, только через мой труп. У них нет никаких оснований забрать. Мать их бросила детей, мы сами разберемся, Кто, кого будет решать, какого хрена вылезете. И я писал и Ковалеву, и всем. Все знают, что дети со мной, и в интернете все выложено. И вот даже в Ютуб выкладываю. Вам нужно, там, дать бумагу. Соседние люди, что вы с ним не лягли. Еще, как вы тратите. На ну, я, конечно, не знаю. вам нужно, вот так вот, из бумага, дать еще факт того, что в маке. А потом уже, деньги не везут. потом, что у вас решили. Потом, что-то будет так. Суд не будет проверять, проверку проводить. Вот они мне хотят сучить акт этот уже на протяжении года приносят. Если я только получу этот так они даже его мамки и сестры посылали. Они просто не получали вот эти бумажки ДТИ. И Петербург, и Санкт-Петербург, и из Москвы. И ГСП-6 только присылали, еще что только не присылали. Суд не будет проверять, откуда эти 200 тысяч. У них есть судебный акт, все осудят. Они не будут проверять. Происхождение эти 200 тысяч, ну правильно? Да. Ну, я же говорю, я сам как адвокат стал. Тем более судьи, я не пойму, кто там в канцелярии суда сидят. Телефон канцелярии суда звонит, угрожает, типа висит уголовное дело. Как он может висить? Вызывайте повестку, суд будем судиться, я ему так и скажу. Вот а вот, ладно, если я понял все, доказательства собирать по поводу, если решать, я, или, допустим, они попадут, я подадут, я подам встречное с решения, здесь я решу. Мне будет легче его делать здесь, потому что здесь шишимара не будет мешаться, она мешает. Когда я подавал на пределе места жительства, у нас было определение места жительства дочери, а не Андреевича. У тогда еще фамилия была Косов. Да, дети сейчас со мной, вот они, сестры с ними сейчас сидят. Друг. Да вот наберите в любую социальную сеть Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Ютуб, Холмогоров Андрей Анатольевич, сразу все увидите на русском языке. А при... кто я кто там при... все укладывал. При... Так... <связывали> <связывали> но ну, а их там запугивали. Это Сачков. Холмакуров Андрей Анатольевич. В вот одноклассниках у меня там большая а часть. А такие? Все доказательства не... и все видео я даже в Ютуб их обработал, в Ютуб выложил. Как приставы там беспределом занимается, Прокуратура нет, продажная, даже, продажная, одним словом. Холмогоров Андрей Анатольевич, Холмогоров. Мечерка, Мечерки в тот раз последний раз звонили, она даже трубку не берет. Они хотели меня подставить, просто ты меня не заставишь силой, я не пойду туда, если подписываю. Они думали, я Мечерку послушаю, 1 декабря пойду. Она больше трубку не берет, я ее просто отдинамил, я ей сказал все, что я думаю. Да, они напечатали такие вот, конечно. Я стал популярным, там, 4,5 просмотров тысячи. Но ну, ну, а все равно они же написали неправду. Я, не я же им говорил, пишите правду. В соц. я претендую на материнский капитал, если мне не дают решить родительский прав. По закону мои дети должны получить половину. Не нужен этот капитал, не нужен. Только когда ты не, ну, не если, а почему я 4 года или 6 лет за них воюю, за этих детей? Жизнь, по практически можно сказать, на этот... На эту войну. Да, у нас эта война началась тогда, когда я сделал фамилию. Я отобрал у них капитал. Они теперь уже не смогут ничего сделать. Так они меня присутствуют со всех сторон. Всех подговорили. И органов опеки, и приставов, и Следственный комитет тут замешан. Садовой 44 два раза отправляла в Рязанский межрайонный следственный отдел. Рязанский межрайонный следственный отдел звонишь, они говорят, мы отправили отписки, а мне ничего не приходило. Говорит, приходите, пишите заявление. Вчера я позвонил в Рязанский следственный комитет, дзекнулся, типа я в ЛТПР пойду. Они уже в курсе, приставы сразу начали мне названивать. А сейчас они мне не звонят, потому что они не знаю, где я нахожусь. Что я здесь сижу. Я уже и на Навального вышел, и Зюганову написал заявление, я уже не знаю, куда что писать прокуратуру звоню, я говорю, а если их убивать начну, кто за это будет отвечать? Они ко мне долбились а в дверь, хотели меня закрыть не по 157, они поняли, что по 157 меня уже не осудишь. Хотели меня по 138 статье, типа, чтобы я психанул, мордой им набил и все, и осудить меня. Ограничить, отобрать детей и все. Вот и думай, тут торговля детьми или капитал тут замешан. Мне кажется, из-за капитала бы не стало вся Рязань прыгаться. да. Элем... На алименты. И нам интернет пишет. Будешь платить алименты. Алименты я платил. Фишка такая. Я работал в в последний раз. Справку ты принесла сама лично. Да, да. Грушина или Нестеренко? Три месяца они с зарплаты ничего не высчитывали, они знали, где работаю, знали мой телефон, я не скрывался, в розыск мне никто не подавал. Просто пропадали молчком-толчком по три тысячи. Я подумал, ну ладно, куда там три тысячи, если они ничего не высчитывают. Оказывается, это, наверное, приставы высчитывали молчком. Они не присылали никакие исполнительные сты с работы, ничего не высылали, просто высчитывали по три тысячи. Потом, когда я уволился, когда ему уже они не смогли меня достать, они меня с работы постоянно срывали, хотели мне отсучить, в шестой кабинет затащить. Сама Нестеренко, дознаватель, в принципе, это пристав должен за мной бегать. За мной бегал сам дознаватель, какая я шишка большая. Наверное, нехило ей проплатили. То, что она теперь требует свою долю у меня, 200 тысяч, которые ей не отдали. Они хотели капитал, наверное, разделить на всех, И их на спас. А полтора миллиона, наверное, хватило. Все-таки четверо детей... Шишимар может там обналичить любой капитал, у них там администрации, администрации Спасского района все свои. Капитал, я так знаю, она где-то по 25 тысяч снимал. Он сейчас сертикат находится у матери. Если я решу ее родительский прав, по закону я могу даже через суд требовать половину капитала, чтобы они от, отдали. Мне главное сейчас разобраться с приступом, чтобы убрали эти 200 тысяч. Западня, тупик, чтобы я не мог подал. Они знают прекрасно, что я не подам. Меня подаст Шашима Шушима Растричный иск на решение. Она пишет сама иск. Она еще с такой репутацией, она же мне еще 20 октября 2016 года подавала на решение родительских прав. Меня Суд пришла, опозорилась, сказала, что подала на решение родительский прав на основании того, что я пишу. И в суде сама сказала, что я хороший отец. Они не подадут сюда в Октябрьский. Они ждут, пока я подам. И когда она убежала, они хотели, чтобы я подал не на решение ее родительский прав, а на определение места жительства. Без адвоката, без правок, без всего. Просто подавайте все. Я уже в судах выступаю, не первый раз. Уголовное дело, конечно, серьезное. Я туда, если полезу, это самоубийство будет. Они там все как адвокаты. Ну сидеть, скрываться, наверное, остается. Ну, а бегать тоже не резон. Я могу с... убежать. А чего убежишь? Надо решать проблему на месте. Mm -hmm. Ну это я понял. А вот мне скажите, что с приставами делать. Как я могу на них надавить? они не боятся ничего. Они прекрасно знают. После того, как вот Жириновского прислал это письмо, которое сейчас. Ну mm я -hmm. это. После этого они каждый день названивают по 20 раз на дню, с разных номеров. вот но сейчас не звонят, потому что следственный комитет уже предупредил, что я должен... Хотелось им сделать Ну, я специально. но думаю их напугать, что они ничего не боятся. Так. Ладно бы мне одному звонили, ладно. Но они звонят и матери названивают. Такой холмогору андрей информацию. Нет, Ибо они говорит. спрашивают Горов. Горов. Кто город, город. Так, вот 31 мая телефон восемь девятьсот тридцать семь семь. такие вот номера каждый раз. Сколько сейчас звонили посмотрю. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. В тот раз 16, в тот раз 20 раз. Номера все разные. При... И я спрашиваю, вам что надо? Вам элементы заплатить там ряд откуп? Откуп за детей отдать 200 тысяч? Вы капитал потеряли все-таки? Вам обещали? проплатить, потому что вы за мной бегали, хотели меня судить. А вообще-то не знаю, почему они впрягались на меня. Я сначала два раза в администрацию президента писал на спас КМД. Потому что они занимаются беспределом. И Шишимара занимается беспределом, коррупция. Превышение полномочий, самоуправства, там все. Чтобы ее сняли, я требовал. Мне даже Спасская прокуратура отписывалась. Типа там все нормально. Она, она с хорошим стажем, у нее там опыт, работает с детьми. А то, что я по СБ приставала они там уже химичили что-то. Про это они ничего не пишут. Ну. И. Это. Или что-то здесь такое серьезно замешано, я не знаю. Да не знаю, что думает. Страшно жить. Ну не знаю. Мне еще, когда я с детьми жил, с Ленами тут звонили, и представляли себя панины и сказали, что заберут детей. Да, Уже тогда, тогда, в 2013 да. или 2012 угрожали. Да. Так, что это детей? Что, -то, что, -то, что, -то, да что все сказал? Возьми, что породится, ну, вам стало кинуть. Да, вот, ну да, да мне бы этот хотя бы вопрос решить хотя тут все взаимосвязано нам вот оточнить, чтобы он как вы, здесь да? по какой причине вам 200 тысяч чтобы они, чтобы они... написать прошу вас там, помочь в решении конфликтов. Вот с лотанки на меня, непонятно, в какой-то фильме, вложить на Просто я писал еще, помимо этого, как Завиновскому, я написал «Единая Россия», то мы видим у нас, товарищи. И это... Единая... 83-й год. так. Так, и все, Чтобы Решать я даже не знаю. Я Решать не ее не рано или поздно, пока не я не решу, не я не отыжусь. Не Документы нет. надо брать ну правильно, нужно показать. А мы чего? Купайтесь, ты. Купайтесь, мужик. Албодочки, плачки все покупающие, косяки я не сохраняю. не надо. Можно даже в один спас там что-то такое. вот я вас там покупал, там где-то там. Не еще проще. часть ну вот Мичерка тоже делал запрос, если она вообще делала. Единая Россия отправила этой и уполномоченным и права человека. Они тоже типа делали запрос, сначала отписались, а потом делали запрос. Так я не знаю, что они там в запросе написали. Тут все должностные лица, вот, начиная вот с этой правительства Рязанской там, где области, где, где Ковалев где -то, сидел. Бланки, которые... не отвечают, да? Они не отправляют. То есть они выпишут туда, они них призывают деньги. Вот допустим, я пишу в областную прокуратуру, то, что октябрьская прокуратура бездействует. А областная должна рассматривать, а не отправлять в октябрьск. Октябрьск опять отписывает суверенитет да Нет, Андрей. Фомагуров Андрей Анатольевич. А -а -а. действительно нет состав преступления они нет взяли выложили 200 тысяч потому что специально знают что я подам решение отвяжусь от них и капитал не получится сейчас вот ситуация никто ими может воспользоваться капитал они не могут его обновить потому что он четыре детей дает правильно ну, не у нее четверо детей вот эти двое тех детей мать ее решила но ну, кредиты 60 тысяч там тоже у них нет нет. Они еще просто меня пробили по полной программе. Все, что выложили, чтобы я не смог уехать за границу или еще что И чтобы не смог ее решить. Это ладно, вот там... 200... <реклама> вот эту как раз сумму выложили. Этот судебный приказ на Ярославку был 21 тысяча. У меня все <-таки>, доказательства есть. <реклама> да. А было 21 тысяча. Да, потом поставили 200. Потом поставили И вот эти 60 тысяч, они их не было, они 5 лет у меня никто не требовал 60 тысяч. Суд был в мою пользу. Потому что у меня третья группа инвалидности была, двое детей, жена не работает, короче, меня никто не требовал 5 лет. Эту сумму они исправили на 199, 21 тысяча был. А у вас есть у меня все есть, я в интернете все сохранил. Прошу вас. У меня есть копия судебного приказа. Номер mm -hmm. такой-то такой-то такой-то, задолжен такая то то Однако, mm -hmm. на сайте судебных приставов, mm -hmm. вот, эта сумма составляет такую-то, такую-то. Это специально они выложили, что вот что у тебя 200 тысяч, я подаю тоже решение. Тут это самое, именно чтобы. Есть, проверим, посмотрим, да, тут получается 199 тысяч. Нет, нет, нет. Прошу вас, запросите. У... Ну, нет, контролирующих, работающих лиц, на каком основании сумма по представительству такому составляет на 11 тысяч, а у меня по факту обе приказы 21 тысячи потом если у вас есть вот этот факт, ну там... это 60 тысяч, это ладно, Не я могу сам пойти туда Не, да, это... или второе письмо напишите, тут еще, был... тут еще был судебный приказ на Андрюху перед тем как вернулся, она подала на Андрюху лимит. почему я думаю, что нет лимитов? потому что они угрожали, типа суд, там это федеральный судья вас розыск да, подаст, Андрюху Андрюха судебный упор, а. собрали? А. Нормально. Давай, мне приумра. Да, то. Я нужно что-нибудь сижу. Давай. Да? Ну давай, Сам, потому что надо тебе там еще пару писали, что пару стрельбой писать на 4 Давай, да последний расчет как, они, как она убежала вот то, что доказательства, что Сачкова писала отозвать исполнитель ее расписка то, что 18 тысяч погашено корешки у меня там еще лежат то, что я платил, ей спас, как правлял вот ее заявление, что она бросила детей написала ее в документах она еще до этого говорила, у вас будет другая мама они не дают мне жить. Вот справка, где я работал последний раз в Полянах, они не высчитывают три месяца. А потом наложили арест на карточку на 21 тысячу. Откуда они взяли 200 тысяч? Ни прокуратура, ни комитет никто ничего. Mm -hmm. Пристав я всех прошел, и пудриакцев вот, 56 писал, то и туда, и сюда, старший старших был. То, то есть поэтому поэтому тоже, то тоже, то то тоже. То, то есть у вас есть самое решение, тоже прикладывает сюда копию решение, то, что было на вашей стране. У у у них там есть, там. На нашей стране у них и там все потеряно, у них, там, у у них нет исполнительных, не а сейчас если через 5 лет они будут запрашивать исполнительный лист, они 5 лет у меня ничего не требовали. Октябрьский суд должен подавать. Ну, ну, а вот по поводу эти 200 тысяч я вопрос никак не могу решить. Я уже... Слушайте, поводу этих 200 тысяч я поводу этих 200 тысяч я уже... Слушайте, поводу этих 2000 я уже проверяющих органов, пробирается в работу ну, номер то такого числа, который прилагается по, по данным какого-то как, через за 600, 200 тысяч, 200 раз больше, чем при с помощью как это, там, откуда эта образовалась, откуда она взялась, как это так, и вот это копи снимок и обязательно смотрите чеки, там пранитесь там ну скидки.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 И ты чего убежал -то? Ну, пускай может ему милицию, твои друзья там ломили двери? Мы же вызвали милицию. Ты должна вызывать милицию, ну так ведь. Тебе не дает видеть детей. А, она тебе а мы вызвали милицию, нам на машине приехали в масках с калашами, думали, что. Нет. А я говорю, я не знаю, на кого сейчас писать. Ну, потом мы объяснительные дали, там писали, что-то, долбили. Верка нормально пришла. Так да, что этапа, там, ближайший то есть сейчас вы свои права за а дальше уже Ну, права уже свои отстаивают. Ну, вот у у нас Так вот, статура, статюр, вот да. Ну Ладно, я понял, все, что как-то...